Пиратские пираты. Там, где пиратские бродят пираты, А в бороде попугайчик живет. Детям хорошим всегда очень рады. Там их веселье, пиратское ждет. Если пират ты, как надо, пиратский. Друга не бросишь точно в беде. И пирожок с ним разделишь по-братски. Так поступаешь всегда везде. Нет бармалеев, там карабасов. Там проживают только друзья, и там хватает для всех ну, карамели запасов, а ябед и бяг не пускают. Нельзя.